Здравствуйте, вы смотрите программу «Неделя спорта», мы рады приветствовать вас у экранов ваших телевизоров после продолжительных выходных. Меня зовут Роман Полинсков и сегодня мы будем говорить о чемпионате Казани по хоккею. Это вот основная тема нашей программы обсуждать мы ее будем с Алексеем Николаевичем Ливановым. Алексей Николаевич, приветствую вас. Здравствуй, Роман. Прежде чем мы перейдем к обсуждению тех матчей, которые у нас были на этой неделе, а именно Тимирхан, студент и против казанских юлбарсов, Предлагаю вместе, вместе со зрителями посмотреть сюжет, который Анжелика Садыкова подготовила специально для нас по, по матчу Тимирхан-студенты. Внимание, смотрим, затем продолжаем обсуждение. 1 ноября в спортивном комплексе «Ватан» состоялся второй тур чемпионата Казани по хоккею. На льду команда Казанского федерального университета студентов встретилась с опытнейшим соперником хоккейным клубом «Тимирхан». Для студентов противник максимально трудный. «Тимирхан» трижды становился чемпионом Казани и дважды выиграл Кубок Татарстана. Однако на сегодняшний день в составе команды много новых игроков, которые также стремятся к победам, как наши студенты. Игра с таким соперником стала важным уроком для молодого поколения. «Тимирхан» сразу начал доминировать и на первой минуте открывает счет. Студент и большую часть времени безуспешно атаковали противника по центру. В ответ лишь единожды студенты смогли распечатать ворота соперников. Во время массивной атаки Тимирхана Рамиль Хакимов вырвался вперед к незащищенной воротам соперника и обыграл вратаря. Данный гол спровоцировал команду Тимирхан забить еще три шайбы. Первый период закончился со счетом 4-1. Во втором периоде игра идет напряженно. Тренер команды КФУ дал расклад о нападении, чтобы сравнять счет. Студенты стремительно атаковали и частично доминировали в зоне соперника, из-за чего уделили мало внимания оборотам своих ворот это позволило команде тимирхан забросить еще пять шайб счет 9-1 третий период был насыщен попытками студентов догнать соперника но безуспешно команда тимирхан ни на минуту не отдавала лидерство матча и доводит счет до победных 16-1 игра была хорошая играли на равных команда соперников показала хороший результат показала наши ошибки слабые места будет на чем работать будут какие моменты разобрать после игры определиться со схемой, с тактикой на следующую игру, выйти на следующую игру показать хороший результат. Анжелика Садыкова и Львина Губайдулина «Неделя спорта». Итак, начнем тогда с этого матча 16-1. Понятное дело, то, что у нас ХК «Студенты» – это молодежный состав, уже две игры отыграно. Что можем сказать по нашей команде? Если рассматриваем а, ХК «Студенты», Команда, да, правильно было сказано, то, что молодая, пока еще не наигранный состав. К сожалению, столкнулись мы с некоторыми проблемами по формированию состава на игры. На игры у нас ряд игроков получили травмы, кто-то приболел. Но в любом случае команда играет. Не хотелось бы говорить, что 16-1 это такой... Неприличный счет, в принципе, если рассмотреть историю встреч нашей команды, нашего университета с Тимирханом, в прошлом году и позапрошлом году основная команда тоже иногда попадалась на уловки сильного соперника. Счет тоже был двузначный. Но хотелось бы в пользу нашей команды выделить то, что команда хоть и молодая, пока наигрывала, но провела два матча, все-таки... Смогла забить в каждом матче по одной шайбе. К сожалению, еще раз повторюсь, у нас э, и, и в ХК Казанский Юлбарсы», и в ХК «Студенты» есть проблема с э, позицией защитников. Э, к сожалению, <coughs> вот, э, пытаемся как-то э, сорганизовать игру нашу. Ну, пока где-то не получается. Где-то э, ребята боятся сильных соперников. Надеюсь, в будущем... Э, Ребята прибавят ко второму кругу и во втором круге уже дадим бой и uh -huh. таком сильным сопернику. Хорошо, перейдем тогда к другому матчу. Основной наш, наш состав – казанские «Лубарсы» против э, Каи «Зеланд». Счет 3-0, Каи одержал победу. Как играть против такого соперника, который будет с нами еще играть в студенческой хоккейной лиге? Но, с одной стороны, Каи, э, э, наши соперники, они нам известные, очень хорошо изучили нашу игру, так как в этом году у нас, в принципе, косяк сохранился. К сожалению, ребята вышли в пятницу не совсем уверенно. Где-то, может быть, переценили себя, допустили ряд ошибок, ну, за что и поплатились. В принципе, здесь можно отдать должное нашим соперникам. Каи очень хорошо играли, быстро быстрый э, хоккей э, большое количество передач э, вот ну в принципе это был залог успеха к сожалению в этой игре успех не на нашей стороне но я думаю для ребят не стоит унывать. Будем готовиться к новым играм. Хорошо, что данное поражение мы получили еще на первом этапе, именно в рамках чемпионата города. Надеюсь, наши хоккеисты в рамках студенческой хоккейной лиги не допустят таких ошибок и сделают для себя выводы. А что для наших сборных чемпионат Казани по хоккею? Ну, данный чемпионат города – мы рассматриваем каждый год как основной подготовительный этап для участия в студенческой лиги Республики и студенческой лиги России. Вот. Данный турнир для нас очень, очень хорош тем, что мы наигрываем составы с сильными соперниками и Турнирное положение в данном турнире для нас не главное. Главное – это игра. А по поводу второго тренера, спрошу, как Илья Харитонов. Он вкатывается в колею в роли второго тренера? Очень рад, то, что Илья, окончив университет, не потерялся. Все-таки вернулся к нам, хочет продолжить работать с нашей командой. В этом году это первый год. В качестве тренера, наверное, не будет неправильно говорить первый и второй тренер, мы работаем в тандеме, вот. где-то Илья помогает, а где-то я ему советую в той или иной ситуации. Я думаю, у нас должно получиться, сезон покажет в конце. Вот а, интересно еще по чемпионату Казани по хоккею нас ждет в ближайшем будущем такой матч как э, ХК Казанские Йелбарцы против ХК Студенты. Кто будет фаворитом в этом матче интересно узнать. Ну э, если посмотреть э, настрой обеих команд, э, по настрою наверное молодежь более предпочтительная, они горят желанием, э, бьются. На, на, за каждую шайбу За каждое э, это, еди, Единоборство вот, э, У них цель э, Попасть в основную команду Для участия в венч-хоккейной лиге э, Но ну, надеюсь э, Наши сторожи не, не опустят И клюшки как говорится, ну, и дадут бой mm -hmm. Я думаю, это будет интересная игра Тем более на одной площадке Соберется вс Вся наша элита Хокейные нашего университета, посмотрим, кто победит. Не определились, кто какую команду тренирует в а, данном матче. Нет, мы в данном матче пока не решили, кто встанет на тренерской мостике за ту или иную. Ну, увидим. Ну, будет интересно посмотреть за этим. Да, приглашаем наших болельщиков. Дворец спорта ледовый на данный матч. Угу. Хорошо. Теперь поговорим о студенческой хокейной лиге. Сезон скоро стартует. Кто явный фаворит? В, ли... в этом сезоне может быть? На какие места мы рассчитываем? Ну, студенческая хоккейная лига она не за горами. Ноябрь наступил. В принципе, в конце ноября следует ожидать стар стартовых матчей. Но традиционно у нас Поволжская академия является явным фаворитом, Тем более, сейчас она проводит активный турнир в рамках Студенческой хоккейной лиги России. Уже выступила в двух турах. Показала очень серьезные результаты. И э, в составе нее э, выступают игроки, которые выступали на международных турнирах вместе с тренером. Ну, а если вы видели другие команды, в этом году э, в большое количество вузов пришло большое количество хоккеистов. Э, Где-то мы пополнились, э, хоккейный клуб. КАИ «Зеланд» тоже показал, что очень много молодежи. Не могу сказать о КНИТ КХТИ и Энерго, пока эти соперники неизвестны. Но я думаю, борьба развернется между тремя клубами: это Павловская академия, КФУ и КАИ, как и в прошлом году. Угу. Ну то есть, скорее всего, так и закончим. То есть, первое место Павловской академии, на втором мы. А на третьем КАИ. Ну, надеюсь, прервем эту череду и все-таки постараемся на первое место выйти мы, Второй а второе-третье пусть разыграют соперники. Отойдем от темы хоккея, тема, которая гремит по всему Казанскому федеральному университету, а именно кубок Казанского федерального университета по мини-футболу. Одну половину, 1-8 финала мы уже отыграли, сегодня у нас стартует вторая половина, а для вас есть какие-нибудь фавориты, какие матчи уже смотрели? Ну, как вообще в целом турнир проходит? В этом году, в принципе, в данном турнире принимаю непосредственное участие, посетил уже три игры. Ну, из фаворитов я бы выделил. Мне кажется, что в следующий этап пройдут у нас философский институт социально-философской науки и массовой коммуникации. Скажите, да, вот я вот сколько вот с людьми общаюсь, в МК никто не верит. Нет, я верю, но, к сожалению, в первой игре они не совсем мне понравились. Я предполагаю, что они, скорее всего, проиграют. Но, надеюсь, ВМК со мной не согласится и дадут бой соперникам. Скорее всего, Институт физики пройдут следующий этап. Инженерный институт, в принципе, не считался фаворитом. Хотя для меня вот лично в матче с Итисом они преподнесли небольшой сюрприз, пройдя их. Вот. Но впереди у нас, конечно, очень интересные матчи, где я, наверное, не, не смогу дать однозначного ответа. Это встреча между Юрфаком и Имо. Довольно-таки интересный, ждет нас поединок. И Ожидаю большое количество голов и большого накала страстей. Алексей Николаевич Ливанов был сегодня у нас в гостях. Большое спасибо, то, что пришли. Спасибо вам за приглашение. Большое спасибо вам, зрители, за то, что смотрели нашу программу. Еще увидимся. На этом этот выпуск программы «Недели спорта» подходит к концу. Меня зовут Роман Полинсков. Еще увидимся. Пока-пока.